Нефть кто-то забрал, мы готовы были даже доплачивать за поставочный контракт, но то, что технологии совершенствуются, и себестоимость добычи сырья, она снижается. Запрет может быть политическим решением. Надо понимать, что мы всегда живем в цикле. Либерализация, побольше свобод, потом опять ужесточение. Значит, когда может произойти суперинфляция? Карантин, наличные деньги – это грязь, это лишнее распространение заразы. Зачем вообще наличные деньги? Могут ли запретить валюту в России, могут ли запретить доллары, могут ли ограничить операции. В сегодняшнем видео разберемся, в каких случаях это возможно. Опять же, это чисто субъективное мнение, я не буду никого пугать, просто я считаю, что вы должны знать эту информацию и учитывать ее при принятии решений, в том числе инвестиционных, а также решений, касающихся стабильности вашей семьи, поэтому, как обычно, смотрите видео до конца, задавайте вопросы, отмечайтесь в комментариях, сердечки там и так далее. Хорошо, первое, давай разберемся, ну вообще, зачем кому-то может понадобиться запретить хождение валюты. Ну, в первую очередь, если она начнет мешать рублям. В каких случаях это может быть? Если граждане начнется массовая паника и начнут менять личные рубли будут менять на валюту и для того чтобы этот процесс ограничить естественно нужно будет ее запретить причем мы дальше разберем в течение этого видео я покажу то что не обязательно запрещать валюту то есть есть и другие способы как ограничить хождение валюты как вот это уровень этих операций когда граждане массово конвертируют рубли в валюту и потом снимают их под подушку, несут в сейфы или там закапывают. Соответственно, это тоже можно делать, не запрещая официально на уровне государства. Значит, когда еще это возможно? То есть помимо того, что может начать, если вдруг началась суперинфляция денег, когда их начали печатать, когда граждане не верят в то, что рубль сможет остаться стабильным платежным средством, в этот момент как раз может начаться эта паника. И в этот момент активное действие мог как раз запрет, может быть, временный ограничения хождения валюты внутри страны. Но надо понимать, что часть запретов уже действует. Соответственно, если ты хочешь совершить перевод валютный куда-то в другое государство, то тебе нужно предоставить там целую кучу документов валютному контролю для того, чтобы обосновать собственно, эти переводы. Если вы пополняли, к примеру, когда-нибудь свой брокерский счет у зарубежного брокерского, во-первых, вы должны всегда отчитываться о том, что вы что-то открыли, да, и какой-то доход имеете за границу, и во-вторых, целая куча подтверждающих документов. То есть, часть мер по ограничению, свободному ограничению любой другой валюты, кроме рубля, они уже действуют. То есть, не надо думать, что, о, в принципе, как бы государство лояльно относится к другим валютам кроме своей и этому это в принципе ему не выгодно и не интересно потому что жена для любого государства принципиально важно Сохранить суверенитет на печать денег. То есть выпускать свои деньги, которые будут востребованы. И если вдруг там пойдет суперинфляция, и народ массово начнет избавляться от этого платежного инструмента, в этом случае, естественно, возможны и запреты. Да? Значит, допуская варианты с политическими рисками, хотя они ну, маловероятны, но опять же, мы живем в России, и надо понимать то, что запрет может быть политическим решением. Для того, чтобы понять, что это все возможно, нужно просто посмотреть в историю. В 1961 году была введена 88-я статья Уголовного кодекса, которая определила смертную казнь за операции с валютой. И она была отменена только в 1994 году. То есть. Она существовала достаточно давно и относительно недавно, то есть многие это время еще помнят, в сознательном возрасте ее только отменили. Поэтому говорить о том, что это невозможно сейчас, то что сейчас принципиально другое государство, ну на самом деле надо понимать, что мы всегда живем в цикле либерализация, побольше свобод, потом опять ужесточение либерализация, ужесточение, и сейчас как мы, как вы видите мы наоборот идем по пути суверенного интернета, контроля, запрета все, всего и вся там ну и так далее, но мы сейчас не про политику, мы про то может ли произойти что-то опасное там с валютными сбережениями, конкретно с вашими, если вы часть сбережений э, держите в валюте и когда. Значит когда может произойти супер инфляция, вот давай просто один из возможных сценариев не все супер дешево не продается соответственно поступления в бюджет нет любая экономика будет существовать только если у любая компания есть выручка то есть у нас основная выручка порядка 64% бюджетов это всех консолидированных бюджетов муниципального и федерального, нефть в федеральный бюджет поступает, но если суммарно все доходы государства взять, то около 64% это прямые продажи нефти, да, но есть еще дивиденды, есть еще НДФЛ людей, которые заняты в нефтяной ну, отрасли, то есть целая куча депо акцизы и так далее, то есть целая куча других вещей, которые напрямую как бы с продажей нефти не связаны, но являются значительной частью, даже бы если бы эта часть соответствовала официальным там 40 с лишним процентов, это все равно было бы много. если Этих поступлений нету, да, то есть нефть стоит, там вот недавно был там контракт с поставкой на май, там минус 40 долларов, да, американской техасской нефти, то есть чтобы нефть кто-то забрал, мы готовы были даже доплачивать на, за поставочный контракт, но здесь скорее всего исключение из правил, мы говорим именно о, в принципе, ситуации, то есть мир переходит на чистую энергию, на солнечную там и так далее. Соответственно спрос, все государства стараются слезть с нефтяной иглы, с нефтяной зависимостью, то есть этот, этот тренд играет против нас, да? Другая история, то что технологии совершенствуются и себестоимость э, добычи сырья, она снижается. Снижается себестоимость добычи нефти, золота и так далее. И мы видим, то, что раньше сланцевая нефть считалась достаточно дорогой, сейчас себестоимость более-менее там приходит... Э, в рыночные цифры и часто бывает так, что ее выгодно добывать, да, даже без субсидий. Поэтому, ну, здесь это второй тренд, это развитие технологий, который тоже, надо понимать, играет против нас. И третий тренд, то, что все-таки, несмотря на все эти истории, российское государство все-таки продолжает э, большую часть бюджета получать от э, нефтегазовых доходов, несмотря на все вербальные заверения о том, что идется очень сильная работа, что все будет по-другому, ну вы сами видели, да, то есть кого решили спасать, а кого решили оставить, как бы ну, здесь также оставим no comments, как говорится, вы можете там эти комменты по поводу спасения МСП, дело рук со, самих МСП, если конечно кто-то выжил, да, переживет вот эти официальные выходные за счет работодателей хорошо то есть что может происходить то есть нет поступления в бюджет давай вернемся дальше у нас долг к ВВП не очень большой то есть порядка 19 и соответственно как бы можно занимать на рынке ОФЗ то есть можно пробовать выпускать долговые облигации вопрос именно в том а кто будет давать то есть представь как снизить рейтинги государства там МУДИ там МСНП и так далее стандартный НПУР. Как снизить рейтинг государства, если он снизится до мусорных? Естественно, внешние спекулянты никто как бы занимать вовоза не будет, а их доля там до 30 процентов в участниках рынка облигаций. Поэтому надо понимать, что если рейтинг упадет до мусорного, часть выручки вот размещение облигаций мы точно потеряем и надо понимать то что все таки занимать вечно тоже нельзя потому что ты попадешь на пирамиду процентов да то есть сложный процент в обратную сторону когда чтобы отдать текущие проценты тебе нужно будет занять по новой а может оказаться так что с совмещением граждан закрытием границы, отсутствием работы да и все сидят ужавшись да, Соответственно, может получиться, что на рынке не будет покупателей. И следующая история – это печатать. Соответственно, когда… Или сделать денежную реформу, как это уже было. Но как бы есть печатный станок, начали печатать, все окей. Соответственно, у народа падает доверие к тому, что рубль может остаться надежным платежным средством, который… Сохранит их сбережений. Что будут делать? Покупать телевизоры, и квартиры и, естественно, переходить в люту. Вот в этом случае, конечно, могут быть запреты. Какие? Давай разберем пошагово, что может происходить. То есть сейчас уже есть договора для того, чтобы тебе перевести за границу. Тебе нужно предоставить кучу подтверждающих документов. А, собственно говоря, зачем? То есть, недавно было видео о том, что гражданам российским запретили иметь счета ну карточки mastercard в иностранных банках я вам показывал конкретно на примере моего э, провайдера Pioneer, который прислал мне сообщение о том что ну к сожалению с мая месяца вы не можете пользоваться нашей карточкой потому что регулятор российский прислал mastercard такое сообщение пока вот только так как бы за что, за что получил как бы сам пользоваться не могу если у вас другая информация также отпишитесь в комментариях я думаю ну, тоже будет полезно. Что может происходить дальше? Значит, за любое потребление валюты надо снять там, либо там, конвертировать и так далее, может начаться бюрократия, то есть скажи зачем. Зачем? Хочешь путешествовать? Зачем ты берешь так много? Зачем 10 тысяч долларов? Возьми себе 3 тысячи долларов. Возьми, пусть они лежат у тебя на карточке. Пусть они лежат у тебя на карточке в рублях и конвертируются по курсу банка. То есть разные ограничения, связаны с тем, что объясни, нафига тебе вообще валюта нужна. И такое, ну, мы это видели и это, скорее всего, будет, да. Соответственно, если придется запрещать. Следующая история, это лимиты на снятие в банкоматах, то есть просто в банкоматах валюты не будет. То есть да, номинально есть, на счетах есть, но там надо заказывать и это там 60 дней она должна отлежать. В общем, по факту, ну если во многих банках их, как это, не хочу никого пугать, но во многих банкоматах ее уже нету, поэтому не переживайте, если у вас было там слишком много денег, надо, ну как это, ну, если было слишком много, вы уже, наверное, часть сняли и наверняка знаете, что делать с оставшуюся. Поэтому тут как бы вопрос именно в том, что паниковать не стоит, там, бежать там, конвертировать рубли в валюту сейчас совершенно точно не стоит, но какую-то часть сбережений, там, нас, мы эту тему на вебинарах в прямых эфирах подробно разбираем, это не тема сегодняшнего видео, скажем так, да, там, сколько хранить сбережений в валюте и в какой. В комиссии. Ну, то есть комиссии за операции могут быть Следующий большой спред между покупкой и продажей, например, официальный курс там 74, 84, 100 и так далее а там покупают по 80 продают по 120 то есть вполне себе реальная история там налогообложение то же самое как с золотом было может быть и с валютой соответственно какой-то специальный курс невыгодный вам да для того чтобы вы там ну, официальный 74 условно неофициальный там 90 по которым вы можете купить и все и соответственно нужна валюта вот пожалуйста банкоматы забиты покупайте но ну, вот по этому курсу или извините соответственно или ну жесткий запрет это уже крайняя меры хотя я думаю на самом деле можно достаточно много жести придумать помимо того, чтобы просто ее запретить как это было там, в Советском Союзе в 1961 году. Просто есть валюта смертная казнь. Ну, у нас же все умные политизированные сразу скажут в Инстаграме, шин кричать, что это как бы незаконно, нарушает права, поэтому ну, есть много других способов, которые можно применить. Не переживайте. О чем бы я начал бы точно переживать, то что это в принципе могут вполне себе реальный риск ограничить хождение наличных денег? А что? Смотрите, карантин, наличные деньги это грязь, это лишнее распространение заразы. Зачем вообще наличные деньги? Начните переводить все онлайн, это и администрировать налоги проще, и в целом как бы ну то есть здесь еще может быть такая история то что это связано именно с тем что о, есть такой базиль 3 есть частичное банковское резервирование и если народ в панике начинает снимать большое количество денег э, со счетов может получиться так что денег в банке просто не останется ни один банк не способен принять сразу всех платчиков, потому что у них нету столько физических денег, как раз благодаря частичному резервированию. Поэтому это мы обсудим в следующих видео, если это видео было полезным, ставь лайк, задавай вопросы и увидимся. Если недавно с нами познакомились, рекомендую начать нашего марафона бесплатного четырехдневного, на котором мы создаем пассивный доход, разбираемся с инвестициями в России, как создать достаточный доход, как создать быстро. Ссылка будет в закрепленном комментарии, в описании, также в подсказках. Приходи, увидимся.